готовится к установке этих фигур и вот видите сделана она из полипропилена они из папье-маше как пишут на сайтах на деревянном каркасе праздник фалиас самый крутой праздник испании который проводится в валенсии был отменен в 2020-2021 годах он проводится с 1 по 19 марта, но его перенесли на сентябрь. 700 с лишним фигур устанавливают по городу, вот таких огромных. Но не только, есть и детские, половина из них детские, поменьше, и взрослые. Потрясающий, конечно. Перекрываются все улицы, вот видите, здесь проехать нельзя и вот сейчас работники монтируют эти фигуры. Много работы. Нужно состыковать все детали, зачистить их, раскрасить по новой. Вот на подходе еще целая группа фигур.